Немного поговорим про отношения, про совместимость. Это сейчас очень модный миф по поводу совместимости. И не столько я об этом хочу говорить, сколько о том, как люди выходят из отношений. Мы несовместимы были, и вообще я его не любила или не любила, и вообще он такой человек, вообще и так далее. В общем, все вообще. Первое. Если бы были несовместимы, то про отношения вы бы даже не говорили. Мы не живем на необитаемом острове, где вы единственная женщина, вы единственный мужчина. И это был единственный вариант. Причем, если бы был необитаемый остров и единственный вариант, то вы бы точно завели с этим человеком отношения. Независимо от э, того, насколько вы друг другу подходите, не подходите, гороскопов, нумерологии и прочих разных э, тенденций. А вот. Дело в том, что мы обращаем внимание только на тех людей, которые нам подходят. На других людей мы просто внимания не обращаем при всем желании. Вплоть до того, что мы встречаем людей, подходящих под поговорку «ты ничего мне не делал, но не люблю я тебя». Поэтому, если у вас с этим человеком завязались какие-либо отношения, то только потому, что вы друг к другу подходили. По каким критериям, по каким качествам, это уже даже второй вопрос. Точно так же, если у вас завязались отношения, а особенно если эти отношения продлились 5, 7, 10 лет и так далее, то тут была любовь. Другой вопрос, как люди называют любовь, и что они вкладывают в понятие любовь и так далее. Последнее время под любовью понимаются очень многие вещи, то есть идет очень широкая подмена понятий. И знаете, наверное, я говорю, что последнее время это то время, которое существует человек. Не зря все песни о любви, стихи тоже про любовь и так далее, потому что любовь это понятие совершенно индивидуальное. И это многогранное понятие. Любовь – это и чувство, любовь – это и состояние, любовь – это и переживание и так далее, подобные вещи. Поэтому, если бы у вас не было любви или хотя бы то, что вы называете любовью, а про истинную любовь или не это вообще бы я сейчас даже не поднимала этот вопрос, то у вас снова не было бы никаких отношений. И э, я поверю в то, что э, отношения, которые делись несколько месяцев, даже до года, там не было любви, потому что была влюбленность, и не стоит путать эти вещи. Даже не то, что путать. Э, Из влюбленности очень часто вырастает любовь, с этим все хорошо и нормально. Э, другой вопрос, что влюбленность это э, состояние, как я называю, крышесноса, то есть когда... Без этого человека не дышится, не пьется, не естся и так далее. И как, когда пытаешься жить нормальной жизнью, тебе крайне сложно. И в этом состоянии человек действительно долго быть не может. Она либо переходит в любовь, либо в ничто. То есть ну, мы как-то остыли друг другу, уже ничего не чувствуем. И это люди обоюдно понимают. То есть нет такого, что один там очень сильно умирает и сильно любит, а второй прям не любит. Вот, поэтому э, видео, собственно говоря, о том, что и любовь у вас была, и совместимость у вас была. Другой вопрос, что в какой-то момент времени вы решили, что это все не важно. Я не знаю, почему вы это решили, я не знаю, что для вас стало важно, и я не знаю, почему люди расстаются. У каждого на это свои причины. Я не устаю говорить людям о том, что легче сохранить отношения, чем создавать новые. И видео, собственно говоря, именно про это. Что сохранять отношения есть на чем. И любовь есть, и совместимость есть. Но бывают моменты, когда тяжело двигаться дальше. И недавно почитала анекдот в интернете. Решили на листе написать претензии. Жена к мужу, муж к жене. И жена накатала пол листа за минуту, что в голову пришло. А муж написал, я тебя люблю разный и любой. Комментарий стыдно-то как... Поэтому, если вы хотите действительно жить в семье, хотите еще не просто жить, а жить счастливо, обращайтесь к специалистам, это не так сложно делается. Ваши поллиста претензий мы можем убрать за раз. Это лучше, чем жить и думать, что ты живешь с ужасным человеком, который больше никому не нужен и тебе в том числе. Ровно как и наоборот, это касается и мужчин. Поэтому есть любовь. Проводились исследования, проводили а, замеры по этому поводу. А, люди, которые прожили 5, 10, 20, 30, 50 лет, реагировали одинаково и замеряли уровень адреналина в крови на своих возлюбленных. А, но можно слушать тех людей, которые говорят, что любовь живет 3 года, то есть 7 месяцев, химические реакции и все остальное. Да, возможно, это химические реакции. Но эти химические реакции стоят нам целой жизни. И позвольте себе жить счастливой семейной жизнью. Поллиста претензий легко убрать. Лист претензий тоже убрать не так сложно. А когда вы прошли точку невозврата, вернуться в семью невозможно. А строить на этом багаже новые отношения иногда ох как тяжело. Живите в семье и живите счастливо. И тогда будут счастливы ваши дети. Тут тоже есть видео на эту тему.